Вы профессиональный дизайнер и создаете интерьеры ресторанов? Предлагаем вам продающие видео для вашего бизнеса. Вы справедливо спросите, зачем же дизайнеру видео? Оно ищет клиентов за вас. Ролик привлекает посетителей на ваш сайт и превращает их в заказчиков услуг. Видео экономит ваше драгоценное время на звонки клиентам, пустые встречи и бесконечные презентации, тем самым значительно ускоряя процесс сделки. Что дает вам видео? В первую очередь оно добавляет доверие к вам как профессионалу и повышает ценность вашего портфолио. Только представьте, как ярко и интересно можно представить дизайн-проект интерьера ресторана на видео. Подобного точно невозможно добиться простым набором фото или статьей. В видео вы можете ответить на частые вопросы клиентов. Какие интерьеры ресторанов вы уже создавали? Возможно, вы участвовали в проектах по оформлению известных ресторанов Москвы? На чем специализируетесь? В каких стилях создаете дизайны ресторанов? Есть ли положительные отзывы от владельцев ресторанов? И многие другие. Что вы получите, заказав видео у нас? Ролик для успешного развития бизнеса, который мы качественно снимем и раскрутим по популярным интернет-каналам. Кроме того, первый этап нашего сотрудничества – разработку сценария – мы сделаем бесплатным. Стоимость рекламы с помощью видео сегодня в 5-10 раз ниже кликов в Яндекс.Директ. Выделяйтесь среди конкурентов, закажите продающий видеоролик, оставляйте заявки, пишите, звоните и подписывайтесь на наш канал «Видео для бизнеса».